Для того, чтобы сделать привычные нам драники необычными и еще более вкусными, нам необходима лишь капелька фантазии, предлагаю вам интересный и очень аппетитный рецепт драников с ветчиной. Рецепт приготовления драников с ветчиной, который я вам предлагаю, сочетает в себе привычные для нас драники и необычную начинку, а именно ветчину. На мой взгляд, этот рецепт сможет отлично разнообразить вашу повседневную кухню, и при этом такие драники понравятся всем без исключения, даже детям. А продукты, которые мы будем здесь использовать очень простые, они всегда у нас под рукой, все, что нам остается, это соединить их вместе. Поэтому давайте немного поэкспериментируем и сделаем обычное блюдо чуть более интересным и насыщенным. И сейчас я с удовольствием расскажу вам, как приготовить отличнейшие драники с ветчиной. Список ингредиентов в конце видео. Для начала нам необходимо нарезать ветчину на небольшие кубики. Сыр также нарезаем кубиками и выкладываем в миску к ветчине. Репчатый лук мы трем на мелкой терке или измельчаем ножом, добавляем к остальным ингредиентам. Теперь чистим картофель и трем на крупной терке. Полученную массу необходимо немного отжать руками, чтобы убрать лишнюю жидкость. Перекладываем картофель к ветчине, сыру и луку. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Теперь разбиваем в миску яйца. Добавляем соль и перец и тщательно все перемешиваем. Затем всыпаем муку и еще раз перемешиваем. Теперь в сковороде разогреваем небольшое количество растительного масла и выкладываем драники. Обжариваем с двух сторон до золотистой хрустящей корочки на среднем огне. Готовые драники выкладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от излишков масла. Теперь драники можно подавать к столу, приправив их сметаной. Приятного вам аппетита! Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. А теперь ингредиенты. Картофель 3 штуки. Ветчина 100 грамм. Сыр 50 грамм. Лук репчатый 1 штука. Яйцо 2 штуки. Мюка 4 столовые ложки. Масло растительное по вкусу. Перец черный молотый по вкусу. Соль по вкусу. Количество порций 3. Палец вверх или вниз комментируйте, подписывайте. Жду вас снова.